19 декабря в 6.35 по киевскому времени в 28 градусе знака Близнецы произойдет последнее полнолуние в 2021 году. Это астрологическое событие окажет огромное влияние на всех людей, так как в этот день Венера переходит в ретроградное движение до 30 января 2022 года. В такой фазе планета любви, денег, взаимоотношений бывает редко каждые полтора года по 40 дней это делает влияние венеры очень сильным так как разворот планеты происходит в полнолуние то энергетический потенциал дня невероятно велик с одной стороны возможно торможение и застой в делах в любви в денежных вопросах могут подняться давние темы которые вызывают путаницу в мыслях и очень сильные эмоции Произойдет анализ и переоценка личных и деловых взаимоотношений. С другой стороны, в период от полнолуния 19 декабря 2021 до новолуния 2 января 2022, есть прекрасная возможность вернуть дорогие отношения, возобновить деловое партнерство, внести изменения в договора и пересмотреть условия сотрудничества, возврата долгов. Полная луна дает максимум эмоций. Так как происходят знаки Близнецы, в котором находится Черная Луна, то в ближайшие дни до и после полнолуния многие люди могут совершить ошибки, принять бесполезные решения, поссориться с родственниками из-за пустяков, купить то, что никогда не пригодится. В период полнолуния, а лучше до конца января 2022 года, не стоит экспериментировать с внешностью, менять имидж, обновлять гардероб. Третья декада декабря будет сопровождаться не только предновогодними хлопотами, но также придется работать с большим количеством информации, анализировать ее, разбирать и передавать дальше. Знак Близнецы, который максимально включен полнолунием, обеспечит обилием контактов, поездок, а также активизируются давние связи, приятные и не очень. В этот период люди склонны тратить деньги, и поэтому мелкий бизнес будет процветать в ближайшее время. День полнолуния 19 декабря также знаменован гармоничным аспектом Солнца Юпитера, который способствует проявлению тщательно скрываемых фактов. Этот аспект открывает возможности начать многое в жизни с чистого листа. Формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ранее совершенные ошибки в сфере личных или деловых взаимоотношений. Многие люди задумаются о своем месте под Солнцем, пересмотрят свои убеждения и ценности. Позитивное влияние Юпитера на полнолуние будет способствовать гармонизации внешней среды, что благоприятно отразится на душевном состоянии людей, придаст оптимизма. Третья декада декабря будет знаменована улучшением международных отношений, расширением сотрудничества с иностранцами, развитием зарубежных контактов. Как правило, в полнолуние многие люди понимают, что находятся в середине какого-либо процесса. Это может быть работа, творческие деловые проекты. Но чтобы пойти дальше и благополучно приблизиться к завершению, необходим ресурс, идеи, связи с другими людьми, новые знания. Все это должно быть современным, оригинальным, неожиданным. Давние связи, проверенные временем отношения, вообще люди из прошлого способствуют реализации задуманного и достижению целей. Полнолуние 19 декабря принесет много запоминающихся событий, ведь вплоть до новолуния 2 января 2022 года будет действовать аспект соединения ретроградной Венеры и Плутона в Козероге. К этим планетам приближается меркурий управитель полнолуния в близнецах объединение трех планет произойдет в период с 28 по 31 декабря завершение года может принести приятные события связанные с решением денежных проблем возвратом долгов погашением кредитов это на лучшее время для того чтобы проявить инициативу и возобновить полезные контакты устранить прошлое недоразумения поговорить на серьезные темы, волнующие уже давно. Поскольку полнолуние в близнецах максимально включает черную луну, то личные кармические темы могут давать мрачные мысли, неуверенность в правильности своих действий, осложнения в имущественных и финансовых делах. Добавляет неприятности напряженные планетарные энергии Урана и Сатурна, способствующие революционным, революционным ситуациям, политическим кризисам, конфликтам и раздражениям, приводящим к масштабным социальным преобразованиям. Весь мир почувствовал это напряженное влияние в 2021 году. Но придется еще немного потерпеть до конца 2021 и войти в 2022 с чистыми помыслами и светлыми мыслями, поскольку это третье взаимодействие планет и завершающее. Первое было в феврале, второе в июне и третье в декабре 2021 года. То можно говорить о том, что самое сложное позади. Кроме напряженного аспекта Сатурн-Уран. Точный квадрат 24 декабря. В третьей декаде месяца фоном проявлено соединение Плутона и ретро-Венеры в Козероге. Точный аспект 25 декабря. Нужно хорошо постараться, чтобы избежать усугубления ситуаций, которые тянутся годами и никак не решаются. Но это хорошее время для того, чтобы использовать прошлый негативный опыт с пользой. Преобразовать его в конструктивную энергию для кардинальных перемен в настоящем. 20 декабря Меркурий ⁇ управитель полнолуния в гармоничном аспекте с Ураном. Меркурий ⁇ это мысль, а Уран ⁇ неожиданная вспышка и яркое озарение. Записывайте. Фиксируйте все, что приходит вам в голову в ближайшие дни до и после полнолуния 19 декабря. В это время появятся оригинальные идеи в сфере заработка, укрепления своего социального положения. Можно понять, как использовать поступающую информацию и знания с выгодой и пользой для себя. Из многообразия идей и мыслей в более спокойный период вы обязательно найдете что-то полезное, что поможет принять неординарное решение и выйти из самых сложных жизненных ситуаций. Представители знаков Близнецы и Стрелец сильнее всего почувствуют энергии полнолуния 19 декабря. Может возникнуть конфликт между сознательной волей и подсознательными мотивами. Необходимо сделать сложный выбор. Напряженность в отношениях с другими людьми способствует трудностям в работе и финансовых делах. Склонность к беспокойству, нервозность может активизировать хронические заболевания. Но с 22 декабря станет легче решать вопросы по всем жизненным областям. Девы и рыбы сталкиваются с препятствиями, возможен разлад сознательной и чувственной сфер, сложно найти подход к противоположному полу, осложняют ситуацию капризы, противоречивые устремления, повышенная требовательность к окружающим, могут возникнуть трудности, связанные с достижениями в социальной сфере и в семейных отношениях. Постарайтесь Проявляйте меньшие активности за несколько дней до и после полнолуния 19 декабря. Это поможет избежать ошибочных решений, конфликтов и серьезных неприятностей. Овны, львы, весы, водолеи получат благоприятные возможности поменять свою жизнь к лучшему помогают планомерность и последовательность в действиях, а мешают некоторая медлительность и чувствительность к неприятным словам окружающих ваш адрес. Поэтому есть риск упустить счастливый шанс из-за появившихся сомнений в своих силах. Не фиксируйтесь на том, что говорят другие люди. Продвигайте свои интересы. Усилившееся воображение и богатая фантазия позволят найти плюсы практически в любой ситуации. И от этого завершения года для представителей этих знаков зодиака в целом можно назвать благополучным. Внешняя атмосфера способствует сближению с людьми, даже если и возникают некоторые конфликты или противоречивые ситуации. Легче будет найти взаимопонимание и устранить затянувшиеся конфликты. Тельцы, раки, скорпионы, козероги более свободны и спокойны в дни полнолуния. Вы больше зрителей, чем участники разных запутанных жизненных ситуаций. С одной стороны, возможностей больше, негатив обходит ваш, вас стороной. Но с другой стороны, у полнолуния 19 декабря также много и положительных аспектов. И чтобы воспользоваться сильным энергетическим потенциалом полнолуния, придется сконцентрироваться и не расслабляться. В третьей декаде декабря можно обнаружить то, что ваша польза для коллектива огромна. Ваш позитивный настрой на результат и хорошее настроение вдохновляет окружающих, способствует улучшению работоспособности людей. Полнолуние 19 декабря 2021 года поднимет самые сложные болезненные темы, но также оно помогает осознать глубину